Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами едим сладости. На этом столе мои любимые сладости. Я обожаю Рафаэлла. с детства его очень люблю. Как-то давным-давно я его попробовала. Даже помню первый раз, когда я его попробовала. Мы были на море. И после этого... Ну это, блин, мои любимые конфеты. Ничего не могу поделать. Взяла феррероше. Ну просто, что было. Вот это я давно хотела попробовать. Ну и Нутел, потому что все это делается на одном заводе. Плюс еще они делают киндер. Вот. Давайте попробуем, знаете, как хочу сделать. Я хочу все развернуть. И выложить на тарелочку, чтобы было удобно есть. Да? Давайте так и сделаем сейчас. Я уже приготовила тарелочку. Так, главное это все сделать. Вы видите, да? кошка, вот у кого кошки наверное знают, куда бегает кошка, она наверное хочет, в туалет. Да. все высыплю, ребят. Конфет много предупреждаю, купила две пачки специально, чтобы знаете не мелочиться, не люблю мелочиться. Ставьте лайки, также любите Ферера, Ферфайела, как я. Фэл я обожаю. Слушаем шелест. Слушайте, что-то стало орать. Давайте всем тихо это же видео будет. И знаете, когда конфеты, когда шелест. Ребят, открываем Феррера. Феррера. Ребят, на ну что, я все приготовила. У нас сегодня с вами очень много Рафаэла. Давайте попробуем, я очень хочу. Посмотрите на этом. Я даже не знаю, о чем говорить в такой мукбан. О чем я хотела поговорить? Говорим, ребят, успеем. Пьем чай. Это обалденно. Я обожаю. Знаете, такой вкус... У этого крема... Супер нежный. Знаете, в моем детстве был шампунь, надевался «Малыш». Он был с погремушкой. И вот у него был запах очень вкусный. И вот этот запах малыша этого шампуня это реально вкус Рафаэла. Вы не поверите. Я реально пыталась пить тот шампунь. Но он был горький. <свист> Ладно, что-то мы накинулись на Рафаэла, да, мягко говоря. Вы знаете, я очень люблю сладкое. Я сладкоежка. Да, я сладкоежка. Феррера Раша. Поэтому мне простительно, что я так накидываюсь. Для меня Феррера ну, слишком шоколадный. Давайте еще один. Там внутри, как будто бы нутелла. Открываем. В своем Телеграме я устроила голосование, кстати, на тему этого мукбанга. Типа, что будем есть. Все проголосовали за сладости. В прошлом видео мы ели милку. В этом видео нутелла. И я вам так скажу, что нутелла вкуснее милки. Угу. Угу. есть даже такой фильм про нутеллу помните там еще актриса такая играет, рыженькая и потом этом фильме она работает ну, в нутелле и они что-то химичат с процентом какао помните, нет? Давайте откроем этот, этот красавчиком. Боже. Ребят, когда такие видео, даже не знаю, что сказать, потому что это. Боишься спугнуть эту красоту. Как это открывается? Ребят, это вообще не открывается. Ура. О. Я посмотрела уже, что по видео что там внутри и внутри там пусто. Шарик стоит шестьсот пятьдесят рублей. Просто просто шоколад. Бустак. Шок. знаете, это просто шоколад и похож как шоколад вдохновения короче, я бы рекомендовала вам именно остановиться на Рафаэла ребят, одно из следующих видео обязательно будет про мое обучение на Яндексе но вы знаете, что а я, ну, как бы, как вам сказать. Короче, мне еще диплом писать надо. Вот, поэтому я напишу диплом. И запишу это видео. Думаю, что в конце февраля. Ну, короче, через месяц, как закончу. У меня, конечно, такая немного паника. Потому что... Когда ты учишься, вроде ты чем-то занят. И вопросов к себе нет. Ну, как-то ты же учишься. А сейчас я понимаю, что нужно будет искать работу... Но в новой сфере искать работу очень сложно. Если ты думаешь менять профессию, ну реально это сложно. Потому что много нового. Все-таки у меня вообще там уровень джуниор. А кому джуниору нужны особо, особенно сейчас? меня это пугает чуть-чуть, но не отчаиваюсь, я думаю, будем так действовать. А я буду делать портфолио, и уже с готовым портфолио ну, будут писать в разные компании, вот, может быть, какой-то фриланс, я не знаю... Потому что все-таки, когда типа ты прям налево идешь а, только с курсами и только с теми задачами, которые ты там выполнял, мне кажется, этого маловато. Нужно подсобрать портфолио и, ну, короче, ребят, знаете, в чем вывод, что никто для нас нигде не ждет. А все вот это типа вот, там зарплата 100 тысяч, это все по большей части маркетинговые уловки. Слезно прошу вас, умоляю, подписаться на все мои соцсети, которые указаны под видео. Вот и... И задавайте вопросы под этим видео, обязательно на них отвечу а, в одном из следующих видео. Я подготовилась вторую кружку чая. Ребят, тем временем я наелась. Мы с вами съели, я не знаю, штук, наверное, 20 Рафаэла. Фух, это сильно. Столько я Рафаэла в своей жизни не ела никогда. Это было вкусно. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на Дзен. И скоро увидимся. Не скучайте. Всем пока.